Мне тут на днях в комментариях на ютубе задали вопрос, как я отношусь к, россияне, к россиянам, которые не поддерживают войну. Ну, мое отношение к этому вопросу следующее. Не поддерживают войну, это как бы, знаете, ну, в принципе, уже неплохо. Ну, как для нас это вообще ни о чем. Потому что я, в принципе, тоже не поддерживаю войну, и в принципе тоже как бы за мир во всем мире. Вот поэтому это реально ни о чем. А вот россияне, которые против войны России с Украиной, это уже как бы другой вопрос. И формулировка подразумевает совсем другой смысл. Теперь дальше россияне, которые против войны с Украиной и э, конкретно против этого, так сказать, ну, выступают или тем более, если предпринимают какие-либо действия, например, там курят, знаете, да, такие случаи часто бывают, курят. Там, где, в принципе, курить запрещено. Вот. Или что-то делают. Там какие-нибудь там поезда, стрельцы внезапно сходят. Вот. Это уже совсем другое дело. А вот те россияне, которые выступают на антивоенных митингах и как бы против войны, понимаете? Ну, это такое дело очень расплывчатое. Тем более очень смешно и противно смотреть на то, когда два мента с какими-то палками там гонят 150 человек по улице, а те от них убегают. Вот Вместо того, чтобы тупо развернуться и вломить этим двум мусорам конкретных люлей, вот одни убегают, а вторые снимают на телефон. Ну, Поэтому это, я, например, считаю, что полная фигня на самом деле. Пока человек не предпринимает никаких действий, а пассивно за всем этим наблюдает, он является соучастником этого преступления, которое творит Российская Федерация на территории Украины, захватывая наши города и убивая наших граждан. Ну вот и все.